А если кто-то и может изменить мир, так это вы. У каждого из нас есть власть. Иногда это власть над собой. У каждой мамы есть власть над ребенком. У каждого учителя есть власть над классом. У каждого воспитателя есть власть над группой. У каждого директора есть власть над подчиненными. У каждого ребенка есть власть над родителями. И так далее. У каждого мужчины, у каждой женщины, у каждого человека есть власть, есть желание, есть амбиции и есть таланты и возможности, которые он либо развивал, либо они даны от природы. Впрочем, если мы что-то не развиваем, данное нам от природы, оно атрофируется. Поэтому, как говорил один из известных людей, только сумасшедшие думают, что они могут изменить мир, и только им это удается. Я, конечно же, не призываю вас быть сумасшедшими, но я говорю о том, что когда я чего-то хочу от мира, самое время это взять у него, либо дать ему. И тогда мир будет таким, как я хочу, и таких «я» с каждым годом все больше и больше. Потому что наши желания у людей часто совпадают. Нам нравится ходить в одежде, нам нравится носить красивую обувь, нам нравится хорошо выглядеть, нам нравится быть счастливыми, успешными и так далее. И, возможно, ваша идея, она тоже касается многих людей, не только вас. Когда человек делает хорошо себе, получается хорошо всем остальным. Если кто-нибудь и может изменить мир, так это вы.